Приветствую, друзья! Интересная информация по поводу гражданства СССР. Посмотрите в свой загранпаспорт. В загранпаспорте нового образца, в так называемом биометрическом, присутствует специальный FNC-чип, записанный информацией владельца паспорта. Обратите внимание на то, какая страна указана в паспорте СССР, но не РФ. Данные можно считать с помощью обычного телефона с поддержкой NFC и программы NFC Passport Reader. Более того, в чипе дополнительно находится информация об отпечатках пальцев владельца и сетчатке глаза, но эту информацию пока, видимо, никто считать не смог. Также при считывании данных с паспорта ведется много зашифрованной или непонятной служебной информации. Загляните в свой загранпаспорт. Какая страна? указана там. Итак, уважаемые любители интернета и казусов, почему я вам показываю паспорт нового образца? Потому что у нас возродилось, возродился Советский Союз. Место рождения ребенка, рожденного в 1999 году, как мы видим в городе основе на дону СССР. Вы думаете это все? Нет. У нас есть еще другой ребенок, рожденный в 2009 году. И где вы думаете, тоже в СССР. Федеральная миграционная служба, рожденные в СССР. От российских. На этом все, друзья. Если вам оказалась полезная данная информация, пожалуйста, поделитесь ею с вашими друзьями в соцсетях. Кнопка «Поделиться» будет под данным видео. Если вы еще не подписались на канал, пожалуйста, сделайте это по ссылке, которая находится здесь, на вашем экране. А также нажмите на колокольчик, чтобы узнавать о новых выпусках нашего канала. Мира и добра всем! Увидимся!